Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня буду пересаживать красотку Руселью. А откуда такое красивое название? Все очень просто. Она названа в честь шотландского ботаника Александра Руссова. И что мы о ней знаем? Ареал ее обитания от Мексики и Кубы до Колумбии. То есть это тропическое растение используется в основном как декоративное и хорошо очень размножается зелеными черенками в любое время года. Руселия пока мало известна нашим цветоводам. Я, честно говоря, и сама недавно о ней узнала благодаря моему подписчику Николаю, который прислал мне это растение в подарок. По этому поводу у меня даже было видео, сейчас вам покажу несколько кадров. Ну и сейчас будем пересаживать эту красавицу в кашпо на ножки. Вот такое кашпо на ножке. там у меня есть отверстие дренажное, я насыпала уже керамзит, вот так вот насыпала. Ну так как это такое растение, я буду его в напольном кашпо, то есть со временем пересаживать побольше и Пока на этой ножке достаточно ему будет. Я намешала уже грунт. Я взяла универсальный грунт, добавила туда разрыхлитель, то есть песка добавила туда. То есть вот такой вот у меня. А, лючоза туда еще. Ну, такой хороший питательный грунт, в общем-то. И древесный уголь еще, так как это растет. Сейчас я земельки насыплю, добавлю тоже удобрение, Добавлю еще две. Она очень хорошо разрастается. У меня даже вот эти вот были маленькие совсем. Вот у них корни, прям видно уже. Сейчас я вот так вот ее нету. Да. корешочки туда упали. Так, земли надо еще немного подсыпать. Я прям, знаете, вот такой вот... Здесь у меня от отенюмов земля. Такая рыхлая, с песком. Чтобы вода не застаивалась сильно. Я ее добавлю сюда, вот видите, корневая какая хорошая. Ну я ничего убирать здесь не буду, вот так вот ее доставлю. она в новой земле-то вообще, наверное, попрет. Ну, вот так вот тормовать здесь. Ну, вот. Поправлю сейчас ей прическу ее. <с> вот, видите. Ну, сейчас ей есть куда свисать, красавица. Вот. Ну, вот, что у меня получилось. Ну, земли, конечно, там хорошо. Я ее буду поливать аккуратно. И она очень любит опрыскивание. Она прям, ну раз это тропическое растение, я ее, наверное, несколько раз в день даже пшикаю водичкой. Она это очень любит. Стоит она у меня на солнышке, она любит солнце. И причем на нее попадают, наверное, прямые солнечные лучи прям целый день. Но я смотрю, ей это очень нравится. Она у меня так распушилась очень хорошо. Такие шелковистые у нее вот эти вот такие, как сказать, побеги. Прям вот шелковистые. Прям очень приятно ее вот так вот трогать. Красивое растение, мне очень нравится. Увидимся в следующем видео.